Дорогие братья и сестры, меня зовут Евгения. Сегодня мы поговорим о том, каково значение креста в жизни православного христианина, почему православные христиане осеняют себя крестным знаменем и как правильно это делать. Мы называемся христианами, потому что веруем в Бога так, как научил нас веровать сам Сын Божий, Господь Иисус Христос. Иисус Христос не только научил нас правильно веровать в Бога, но и спас нас от власти греха и вечной смерти. А как же так получилось, что человечество впало в грех, то есть нарушило волю Божию? Вы все прекрасно помните печальную историю грехопадения первых людей Адама и Евы. Господь по своей любви создал Адама и Еву совершенными, поселил их благодатным раю дал возможность наслаждаться прекрасными райскими садами, цветами, животными и быть полностью счастливыми. Была дана только лишь одна небольшая заповедь: не есть плодов от дерева добра и зла. Для чего была дана эта заповедь? Многие считают, что ну и не нужно было бы сажать такое особенное дерево, которое привело к грехопадению с таким вот особенным плодом. Да нет, дело все в том, что дерево было самое обыкновенное, и плод на этом дереве не отличался, в принципе, по своим свойствам, ни от одного другого плода. Но просто Господь по своей любви ждал и ответного чувства от человека. И такая заповедь, не есть плода с дерева, была дана человеку только лишь для того, чтобы он тоже мог как-то выразить свою любовь к Богу. Ведь если мы любим кого-то, то обязательно послушаемся просьбу близкого человека не делать что-то. Но, к сожалению, как вот есть такое выражение, запретный плод сладок. Адам и Ева в силу своего любопытства впали в искушение от дьявола и нарушили заповедь Божию, единственную легкую заповедь, и после этого не захотели каяться и стали сваливать друг на друга вину. И за это были лишены рая. Но Бог по своей любви не оставил совершенно людей без спасения. И еще при изгнании Адама и Евы из рая обещал послать в мир Сына, Спасителя, который зайдет на крест, взяв грехи людские на себя, спасет, искупит и воскреснет, открыв снова дорогу людям в Царстве Небесном. Так и случилось. В свое время Сын Божий, Иисус Христос, по любви к нам, грешным, сошел с неба. И как простой человек пострадал вместо нас за наши грехи, был распят, умер на кресте и в третий день воскрес. Что же означало вообще в то время, когда жил Спаситель смерть на кресте? Крест – это было очень страшное орудие казни. Распинали в Римской империи самых отъявленных разбойников и злодеев. И притом строго не римля. Римские граждане, несмотря на свои преступления, казни через распятие не подвергались. То есть казнь это была самая позорная, самая мучительная. А крест это самое ужасное орудие пыток. И вот бескрешный сын Божий, зайдя на крест... Искупив тем самым наши грехи, победил не только грех, но и саму смерть. Воскрес из мертвых и сделал крест орудием своей победы над грехом и смертью. Как победитель смерти, воскресший в третий день, он спас и нас от вечной смерти. Он воскресит всех умерших, когда наступит последний день мира. Воскресит для радостной вечной жизни с Богом. А крест... Из орудия казни, из орудия самой жестокой унизительной пытки, стал знаменем победы Христовой над грехом и смертью, победы любви над ненавистью, символом нашего спасения. Протеорея Серафин Слободской приводит один пример, чтобы показать, каким образом Иисус Христос крестом своим победил зло в мире. Пример следующий. В средние века долгие годы швейцарцы боролись против своих врагов, австрийцев. Наконец, оба враждебных войска сошлись в одной долине, чтобы там дать решительное сражение. Австрийские войны, одетые в панцирь, железную одежду, образовали со своими вытянутыми вперед копьями густые ряды. И швейцарцы, взмахивая своими пальцами. Палицы, это тяжелые дубинки с утолщенным концом, безуспешно пытались прорвать ряды неприятеля. Несколько раз швейцарцы бросались вперед на врага с безумной храбростью, но каждый раз были отражены. Они не в силах были прорвать густой строй копий. Тогда один из швейцарских воинов, Арнольд Винкельрид, жертвуя собой, выбежал вперед, обхватил обеими руками несколько выставленных против него копий и дал им воткнуться ему в грудь. Через это путь швейцарцам был открыт, и они ворвались в ряды австрийцев и одержали решительную и окончательную победу над врагами. Так герой Венкельврид пожертвовал своей жизнью, умер, но дал возможность своему народу победить врага. Подобно этому и Господь наш Иисус Христос Страшный и непобедимый для нас копия греха и смерти принял своей грудью. Умер на кресте, но и воскрес, как победитель греха и смерти. И этим открыл нам путь к вечной победе над злом и смертью. То есть открыл путь к вечной жизни. Теперь все зависит от нас самих. Если мы хотим избавиться от власти зла, то есть греха и вечной смерти, то мы должны идти за Христом. То есть веровать в Христа, любить Его. А что значит любить Христа? Для многих это бывает непонятно. Любить Христа – это означает исполнять заповеди Божии и быть милосердными к ближнему. То есть любим мы Христа через любовь к нашим ближним. То есть проявляем милосердие, читаем Евангелие и выполняем другие заповеди, которые нам в этой святой книге и даны. Это означает, что мы будем Христа любить и исполнять Его святую волю. А крест для нас, православных христиан, это и символ нашего спасения, это и символ любви Божией. Ведь Господь отдал свою жизнь за нас, пострадал за нас, взяв наши грехи. То есть это и символ и спасения, и любви Божией, и, в общем-то, тот знак, под которым происходит наша вера. Многие думают, что если Господь взял наши грехи на себя, то все значит, мы теперь безгрешны. Это неверно. Господь, своей крестной смертью взяв грехи на себя, тем самым, как герой Винкелерит открыл нам дорогу в Небесное Царствие, дал нам силы справляться с грехом. То есть теперь, если есть у нас желание победить грех, то с Божьей помощью, при работе над собой, через исполнение Божьей заповедей, мы можем достичь в конечном итоге соединения с Господом. И тут очень важен еще один момент. Членами Церкви Христовой, и быть с Богом, мы можем только, если мы принимаем таинство крещения. И когда человек принимает таинство крещения, либо во младенчестве, когда его еще совершенно несмышлено несут в храм родителей и крестят его в православной вере, или некоторые принимают крещение во взрослом возрасте. Что значит человек принял крещение? То есть он стал членом церкви Христовой, и теперь с Божьей помощью, путем тайн церковных, Господь даст ему силы и возможность вот идти по той дороге ко Христу, борясь с грехами. И когда человек принимает крещение, он надевает на себя нательный крест. Как знак того, что он теперь член Церкви Христовой. Нательный крест нужно носить всю жизнь никогда и ни при каких обстоятельствах его не снимая. Но здесь вот еще какой важный момент. Бывает так, что человек теряет крест. Ну, Цепочка порвалась, и крест упал, или по каким-то другим причинам, где-то его забыл. И некоторые думают, что сейчас все, теперь Господь его отверг, и будет все очень плохо. На самом деле нет. Если человек в душе верует и стремится жить по заповедям Христовым, то Господь никогда ему не оставит. И как он был крещён в православном вере человек, так он и останется крещенным. А крест нужно просто купить в церковной лавке новый. И еще один момент с этим связанный. Иногда человек идет и на дороге находит крест. Вот как с этим поступать? Существует мнение, что ни в коем случае нельзя поднимать этот крест тогда, Судьба другого человека станет твоей судьбой. На самом деле это тоже очень нехорошее суеверие. Господь каждого из нас помещает в определенные жизненные обстоятельства и хочет, чтобы мы через эти обстоятельства реализовали себя по заповедям Божьим и тем стали, соединились с Господом. И никогда не будет нам Господь давать креста, то есть судьбы, ну не нашей, чужой, то, что нам не по силам. А оставить крестик на земле и пройти мимо – это кощунство, потому что крест – это святыня. Его нужно благоговейно взять, можно принести, нужно принести в церковь, осветить его. И если не найден хозяин этого креста, то можно носить его самому и относиться благоговейно, потому что это величайшая святыня. Святыня, которая... Есть в храме, вот к кресту украшаются, освещаются православные храмы, дома. Мы, когда приходим в храм, все подходим к кресту к распятию, то есть к кресту мы должны относиться благоговейно. А еще изображением креста является крестное знамение. Крестное знамение мы накладываем, когда идем в храм, во время Церковные домашние молитвы, во время принятия пищи и в различных обстоятельствах. Крестное знамение очень важно накладывать правильно. Как это делается? Вот у меня рука, да, 5 пять пальцев. Три пальца, указательный, средний и большой, мы складываем вот такую щепоточку ровно. Что это означает? Три сложных пальца означает нашу веру в Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого, Троицу животворящую, нераздельную, единую. Что же означает два пальца мизинец и безымянный, которые я прижала к ладони? Два пальца означают божественную и человеческую природу нашего Спасителя. Теперь как накладывать крестное знамение? Неспешно и благоговейно мы накладываем сначала на лоб, потом на чрево, потом на правое плечо и на левое. И совершаем поклон. Крестное знамение накладывается неспешно. Неблагоговейное махание крестом – это радость бесу. Об этом есть и у Златоуста а наоборот неспешное, благоговейное накладывание креста отгоняет всех бесов. Ибо крест, крестное знамение, имеет от Господа животворящую силу. Что же означает накладывание крестного знамения? Когда мы накладываем крестное знамение на лоб, этим самым мы просим Господа осветить наш ум, на чрево наши внутренние чувства. На правое и левое плечо, так накладывая крестные знамение, мы просим у Господа дать нам телесные силы. То есть нас укрепить со всех сторон. Еще раз напоминаю, потому что крест имеет животворящую силу. Даже есть молитва животворящему кресту, и называется это пропарь кресту, молитва за Отечество. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам над супротивное даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Вот как звучит эта молитва. То есть Господь дал кресту твоящую силу. Крестом, мы осняя себя крестом, мы таким образом спасаем себя от всякого зла. И... В этой самой молитве мы просим Господа, животворящим крестом, дать силы и спасти от всех бед, всех нас, нашу Родину и православных христиан. Немножко вернемся назад. В XVII веке в Русской православной церкви произошла трагедия. Случился церковный раскол. Предметов споров было много, но основной спор был как раз из закрестного знамения. До реформ патриарха Никона на Руси было принято двуперстное крещение. Считалось, что крестную казнь через распятие претерпел двухприродный Иисус Христос. Да, мы знаем, что у Спасителя, у Второй постаси Святой Троицы две природы – божественная и человеческая. Остальные три пальца при этом – держат прижатыми к ладони и они являются собой образ Пресвятой Троицы. Вот этого двуперстного крещения до сих пор придерживаются старообрядцы. Ну, у нас после реформ патриарха Никона стало принято, как я уже рассказывала, три перстные крещения. Итак, дорогие братья и сестры, крест крест является величайшей святыней и крестное знамение мы должны накладывать на себя так, как принято в русской православной церкви, и делать это с благоговением. И тогда Господь сохранит нас и наших близких от всякого зла. Но при этом мы должны сами помнить, что должны быть достойны спасения. То есть во всем стараться подобляться Христу. Читать Евангелие, оказывать милосердие и любовь к ближнему. И дохранит нас всех. Христос.